Зарядка растений и семян под домашней пирамидой Жанна. Семена из пирамиды дали прибавку урожая от 10 до 30%. Охранившиеся а в пирамиде семена дали отличный урожай огурцов, подсолнухов и помидоров. Огурцы не болели перед игнорировали кислотные дожди и не замечали засухи. Обработанные растения существенно отличались от контроля и по всхожести, и по скорости роста. Согласно многолетним исследованиям, растения внутри пирамиды растут быстрее, цветут чаще тех, что находятся вне пирамиды или помещены в кубические формы. За 25 лет, используя картонную пирамидку высотой 8 см при длине основания 12 немецкий исследователь Рауль Ликен, наблюдая за домашними растениями, помещенными под стеклянную или проволочную пирамиду, установил, что они растут быстрее и лучше, чем вне пирамиды. При этом воздействие пирамиды действительно зависит от ее размеров и ориентации по сторонам света. При семидневных наблюдениях за семенами в пирамиде Ликинс наблюдал их большой рост на пятый-седьмой день в самой пирамиде и на ее вершине. Пирамиды конструкции Милева, установленные поблизости от засеянных различными культурами полей, позволяют в ряде случаев получить существенный прирост урожая без применения химических удобрений сократить потери от вредителей и повысить устойчивость растений к резкому изменению поводных условий. Некоторыми российскими исследователями для повышения урожайности рекомендуют обучать посевной материал в специальных пирамидальных конструкциях непосредственно перед посевом. При этом следует заметить, что различные по форме пирамиды оказывают неодинаковое действие на разные семена сихрозейственных культур. Так, например, одна из пирамидальных конструкций позволила повысить прирост урожая и зеленой массы томатов в полтора-два раза по сравнению с контрольной группой. Большое внимание уделяется действию пирамид и на продукты питания. Особое энергетическое поле пирамиды влияет на прорастание зерен пшеницы, в два раза прорастает быстрее и в дальнейшем ускоряет их рост в два раза. Поэтому можно перед посадкой выдерживать в семена тех растений которые предстоит высадить на своем приусадебном участке. Это огурцы и помидоры, цветы. В течение 10-15 дней они выдерживаются на уровне 1 треть высоты пирамиды. Тем самым повышается их схожесть и урожайность 3-4 раза. Рекомендуется облучать семена в пирамиде не менее одной недели.